Всем привет! Фигурист Евгений Плющенко на днях объявил, что садится на рыбную диету. Теперь каждый прием пищи олимпийского чемпиона в обязательном порядке включает в себя сырую рыбу. И все бы ничего, если бы не размер порций. Публика уверена, что таким количеством насытиться взрослым мужчине просто невозможно. Известный фигурист, двукратный олимпийский чемпион и победитель множества соревнований Евгений Плющенко до сих пор поражает зрителей выледовыми шоу, демонстрируя все свои навыки и умения. 35-летний спортсмен усердно держит себя в форме и следит за здоровьем, не желая раньше времени отправляться на пенсию. А потому к знаменитость подходит с не меньшей ответственностью, понимая, что от питания зависит едва ли не все. И на прошлой неделе Евгений объявил поклонникам, что собирается на диету. Причем не абы какую, а рыбную, состоящую только из сырой рыбы. На днях, желая вовлечь в публику в свою жизнь, спортсмен показал всем свой ужин, небольшую тарелку суши. И даже если учесть, что обильное питание на ужин не рекомендуется многими диетологами, поклонники были смущены количеством еды, которая лежала на тарелке. По уверениям почитателей, взрослому мужчине, да еще и спортсмену, ну никак невозможно быть сытым после такого скромного ужина, которые сочли мизерным для себя даже некоторые девушки. Бедный мужчина, жена совсем не кормит, и все Евгений, весь ужин, даже я бы голодная осталась. Я думаю, что мужчина в принципе этим вряд ли может наесться. Вы же спортсмен, откуда энергию берете? Тут на один зубок, немаловато будет? К слову, младший наследник Евгений также растет фигуристом, да при том весьма многообещающим. Поклонники искренне удивлены прогрессом, который сделал ребенок на льду и уверены, что с такими серьезными намерениями юный Саша вскоре затмит собственного отца. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.